Представьте себе, что вам нужно выбрать страну, где вы были бы максимально счастливы. На каждом углу вас подстерегали бы самые жизнерадостные люди в мире, а уровень стресса в конце рабочего дня был бы равен нулю. Сегодня в нашем ролике мы отправимся в страну, которая возглавляет список самых счастливых стран мира. Она же страна тысячи озер и обладатель языка, которым вдохновлялся сам Толкин, когда создавал эльфийский язык. А речь пойдет, конечно же, о Финляндии. Наши соотечественники нередко выбирают именно ее в качестве страны для иммиграции. Прежде всего, это связано с тем, что она достаточно близко к нам расположена. Особенно к тем, кто живет в Петербурге. Или, скажем, в Выборге. В Финляндии проживает столько же людей, сколько и в Краснодарском крае. При этом сами русские, переехавшие в Финляндию, отмечают спокойствие страны, достойную оплату труда, а также хорошие размеры социальных пособий, позволяющие жить в более комфортных условиях, чем у себя народу. Родине. самые высокие заработные платы в Финляндии у представителей сферы медицины, правоохранительных органов, пожарных. Это те сферы, помимо IT, в которых найти работу легче всего, если вы квалифицированный специалист врач здесь получает больше 5000 евро в месяц стоматолог 6 программист более трех с половиной при этом адекватными можно назвать зарплаты и продавцов и нянь или гидов все они стартуют от 1000 евро в месяц другой положительный момент проживания в финляндии чистота и тишина при созданной системе жителям страны мусорить даже как-то неинтересно и невыгодно. использованную тару из-под молока или другого напитка можно сдать и получить за нее небольшие деньги которые потом можно потратить точно также на молоко на наш взгляд прекрасный круговорот тары и молока сами же финны с самого детства приучены сортировать мусор так например маленький фин знает что его страна одна из самых экологичных стран в мире в финляндию также едут за тишиной которой так не хватает временами у нас в крупных городах законами о тишине я думаю никого не удивишь так как они есть и в других странах но при этом большинство финнов уважительно относятся к друг другу поэтому ситуации нарушающие тишину случается редко Забавно, но тайны финской тишины даже пытались разгадать ученые. Вывод заключался в традициях страны. Доктор Анна Ватанин из Университета Оулу отметила в своем исследовании промах его во взаимодействии и стереотип молчаливого финна. Молчание. Это традиция не только финнов, но и жителей Дании и Швеции. У представителей всех трех стран считается дурным тоном привлекать к себе излишнее внимание с помощью громкого голоса и тем более музыки. По другим утверждениям ученых, в Финляндии достигнут высокий уровень аудиокультуры, который стал результатом активной пропаганды и уважения к чужому личному пространству. Очередным плюсом Финляндии является безопасность улиц. Эксперты всемирного экономического форума признали ее самой безопасной для туристов. Еще одна причина, по которой переезжают в финляндию молодые и амбициозные ребята это доступность качественного высшего образования в россии стоимость одного года обучения в государственном вузе если мы не говорим о бюджете равняется 167 тысяч рублей ежегодно в то время как в финляндии высшее образование бесплатно как для финнов так и для иностранцев единственное условие студент должен обучаться на финском если вы не знаете финского то по некоторым данным ряд университетов начал вводить программы на английском языке но такие надо поискать в этом вам поможет сайт 3w там вы можете найти программы обучения в различных странах мира вы можете выбрать для себя школу или университет на сайте всегда есть онлайн консультанты в чате можно задать любые интересующие вас вопросы по обучению за границей если говорить о стипендиях то в россии они составляют около 1000 рублей в месяц и зависит это чаще всего от успеваемости студента в финляндии же как и во многих других европейских странах студенты могут получать финансовую помощь от государства и независимо от оценок за экзамены здесь есть и стипендии для нуждающихся которые покрывают стоимость проживания питания и проезда таким образом студенты местных вузов могут полностью сосредоточиться на учебе не переживая о средствах к существованию но схалтурить друзья мои за финской партой у вас не получится образование здесь нелегкое и времени учебе в самом деле придется уделять много тем более вузы делают акцент на практике а не только на теории и студенты активно применяют полученные знания уже с первого года обучения финские школы также последнюю пятилетку признаются одними из лучших в мире здесь иная система оценивания до третьего класса оценки не ставятся а с третьего по седьмой класс используются словесные вариации хорошо отлично удовлетворительно после седьмого класса уже используется десятибальная система оценивания поэтому и отношение к отметкам здесь другое они нужны скорее для мотивации тянуться к новым знаниям Школьное образование полностью бесплатное, в том числе бесплатные обеды, учебники, даже необходимые для образования техника, а также экскурсии и школьный автобус от дома до школы. Но если вы репетитор и собрались доделывать в Финляндии недоделанную школой работу и обучать учеников на дому, то могу вас расстроить. Репетиторство как таковое в Финляндии развито слабо, поскольку в этом просто нет необходимости. Ученики, которые отстают по предметам, просто могут прийти на дополнительные занятия после учеников уроков и учителя им помогают а учителям это и в радость зарплаты здесь довольно неплохие от двух с половиной до 5000 евро в месяц работу свою преподаватели здесь выполняют качественно и искать подработку здесь нет необходимости финские школьники изучают тот же набор предметов что и российские но здесь нет нужды делать упор на всех предметах сразу учителя и родители спокойно относятся к тому что дети уделяют больше внимания только определенным предметам которые им пригодятся в будущей профессии а такие понятия как отличник или двоечник здесь отсутствуют но сейчас предлагаю на минуточку выйти из школьных дверей и вспомнить что финляндия это лучшее место для наблюдения за северным сиянием а финская лапландия пользуется репутацией одного из лучших уголков планеты для наблюдения за ним сюда можно приехать в любую зимнюю ночь и полюбоваться на этот природный феномен 70 финляндии это леса их здесь больше чем в любой другой стране европы здесь 188 тысяч озер а вода одна из самых чистых в мире у финнов даже есть такой термин который в переводе будет значить что-то типа того что у каждого человека есть право на природу финляндия идеальное место для катания на лыжах и лыжный сезон может продлиться здесь около 6 месяцев с октября по май трассы здесь прекрасно освещены и лыжники могут кататься до самого позднего вечера для любителей беговых лыж здесь есть сотни километров трасс а один из курортов лапландии предложит гостям почти три тридцать километров это больше, чем где-либо в Европе. Эксперты давно уже сошлись во мнении, что сауна очень полезна для очищения организма, укрепления иммунитета, активизации сердечной системы и снижения веса. В Финляндии на каждую пару человек приходится по одной сауне. Это больше, чем где бы то ни было в мире. Что же касается медицинской системы, то есть тот, кто ее хвалит, а есть те, кто ругают. Конечно, здесь есть свои нюансы, которые позволяют системе функционировать лучше и удобнее для всех попасть к врачу просто и без записи у вас не получится поэтому если вы рассчитывали на наше а я только спросить то скорее всего вас развернут у врачей здесь все расписано по минуту и опоздавших они ждать не будут сдвигать других пациентов тоже а пациент который записался и пропустил прием должен оплатить штраф за потраченное врачом время это помогает дисциплинировать и относиться внимательнее не только к своему здоровью но и к работе других людей и опять же возвращаемся к уважению к ближнему кстати для иностранцев не владеющих финским языком. в поликлиниках есть возможность пригласить переводчика делать однако это тоже необходимо заранее и договариваться непосредственно в поликлинике мы с вами поговорили о главных плюсах жизни Финляндии чтобы уравновесить чашу весов давайте поговорим и о минусах Пожалуй главный камень прекновения на пути переезда это язык даже если вы планируете обучение или работу на английском, или любом другом языке которым вы владеете то общаться и существовать вне учебы офиса вам также будет необходимо а для этого нужно знать финский но финский сложный и как минимум необычный а и к его логике надо привыкнуть цены на продукты здесь выше чем в российских супермаркетах но незначительно при этом за безлимитный интернет вам придется заплатить несколько раз дороже стоимость средненькой квартирки обойдется в тысячу евро но какое это имеет значение если мы планируем получать там не меньше? конечно многих может оттолкнуть финский холод и непредсказуемая погода однако тех кто уже жил в таких городах как питер мурманск хабаровск или магадан это ни в коем случае не отпугнет В финляндии погода очень изменчива и всегда нелогично может идти дождь все лето осень или весну бывают очень холодные зимы и очень жаркое лето угадать невозможно но если после всего увиденного вы намерены переезжать в финляндию то вот несколько способов как это можно сделать переезд на основании наличия родственных связей в стране чаще всего нас интересует получение внж на основании гражданского брака если пара состоит в отношениях более двух лет и в качестве доказательства отношений можно предоставить какой-то документ например совместный договор об аренде жилья стоит понимать что брак должен быть настоящим потому что в этой стране с эффективным браком все очень строго больше шансов получить отказ возникает у тех кто заключил брак слишком быстро если есть приличная разница в возрасте или если один Супругов уже имеет в прошлом несколько непродолжительных браков. Будущих супругов могут вызвать и на допрос, чтобы убедиться в подлинности намерений и заключения брака. Переехать на законных основаниях в Финляндию могут и те, кто может доказать наличие финских корней. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше родство с лицами, имеющими паспорт Финляндии. Переезд по учебе или работе. Если вы планируете обучение в Финляндии на срок более 90 дней, то вы имеете право на получение краткосрочного ВНЖ. Для этого не Необходимо предоставить документы о зачислении в ВУЗ. Это один из наиболее простых способов переезда. После окончания ВУЗа есть возможность найти работу и трансформировать свой вид на жительство уже в рабочий, а до этого момента при необходимости на ВНЖ в ожидании получения работы. Рабочий ВНЖ можно получить, если вы уже являетесь высококвалифицированным специалистом. Для этого необходимо, чтобы вас пригласила местная компания. И как я уже говорил ранее, если вам интересна учеба за рубежом, обязательно переходите на сайт ww.smaps.ru, там вы найдете много полезных информации переезд для предпринимателей если вы планируете открыть свой бизнес в финляндии то тоже можете получить определенный вид на жительство здесь правда тоже могут быть свои трудности для того чтобы получить такой внж необходимо чтобы у вас был так называемый бизнес айди это код который присваивается властями всем предпринимателям подлежащим регистрации если вы хотите запустить скажем стартап в финляндии то вам придется предоставить бизнес-план для получения внж если у вас уже есть действующая компания то вам необходимо доказать что она прибыльная если организация Business Finland одобрит ваш стартап проект то следующий шаг это получение внж если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк пишите в комментариях о плюсах и минусах иммиграции в какую страну вам было бы интересно узнать ну и конечно смотрите описание к данному ролику там вы найдете все полезные ссылочки